Приветствую всех любителей видеоигр, а игра под названием Travel's Rest. Но, в принципе, все просто. Нужно иметь свой бар, следить за ним, убираться в нем, готовить в нем, а, обходить посетителей и так далее, тому подобное. Пропустить я, в принципе, тренировку бы не хотел. Не хотел, если честно. Почему? Потому что это как бы создание моего ресторана. Да, вначале она, в принципе... Очень похоже, да. Ну, как еще сказать, спина. Что-что. Рюкзак можно повесить. А, меч. О -о -о. Или ничего. Подождите, а я, а я кто? Там просто точно понятно, что я бывший, так сказать, этот самый, как он. Ну, в зависимости, да, что на мне будет. Я могу быть бардом, там ассасином, мечником каким-нибудь. Но я не вижу смысла иметь что-то за спиной, если я не буду никуда ходить воевать. Да, ну вот если честно Ну я возьму меч, ну так, на всякий язык Постояльцы будто, ну слишком Охреневшие, да, там какие-нибудь Прям совсем-совсем О, жилеточку можно добавить Не, пусть будет без жилетки Аксессуары Ага, о, что за тесак А, это рок, это рок О Да вот, кинжальчики Вообще красота Кофта белая, кожа белая Ноги Серенькие пусть будут Стопы. Розовые можно надеть Макосинчики прям Так, кофта тоже, ладно Глаза блять ну лучше в таких В темных тонах, а то себя По крайней мере себя точно путать не буду ни блять у меня было это все это время Девушка, Я... о, еб ты Как тут не получился Мне в принципе практически нравится Хотя можно вот так Нет, вот так оставить Лесницы черненькие пусть будут Спина. А, ну, подождите. А где этот? Большой мечт я его только что пропустил, да? Да. Сипать, может быть, черный? Нет, черный не хочу. Жилетка нам не нужна. Кожа. Ну, ладно, кофта. В черных тонах он хотя бы, ну, он не будет теряться. Я считаю, по крайней мере. Так, а, что, а где какие джальчики? А, волосы на лице. О, щетина, пусть будет. Ой, брода, ой, про... нет, деда Вообще не хочу, шляпа О, нихуя есть, не, хочу без шляпы А это что такое? Косичка? А, это платок Не, короче, тоже Пусть будет без... Вот, с плащом А плащ будет белый, ибо герой Это бывший герой какой-то теперь Так, это название нашего Бара, а это название Этого самого Как его? А, как назовем бар? Под дверью, может? Ну ладно. Вот так. Вообще красота. Но Он бывший, бывший, да. Пусть будет такой. Но он просто заняться нечем. так думаю, а заведу-ка я бар. Прослушай по людей, про людей. Хотя, блин, как можно еще назвать? Можно назвать Дом Кота. Тоже один бар такой, очень известный. Скажем так, в узких краях. Был достаточно интересный такой. Ну, там готовят, говорят, вообще сногсшибательно, поэтому. Не факт, что в самом начале у меня будет что-то такое. Блин, а как назвать антейку? Нет, антейку это слишком по-аннимешному как-то. Хотя, в принципе, блин, не, ну бога. Блин, ну я такого ни разу не видел, поэтому. Поэтому да. Я в жизни такой нигде еще не видел. Так что создаем нормально. Активировать обучение. Блин, ну, я в принципе знаю, плюс-минус что-то как. Ну давайте, ладно я, Если что-то подзабыл, мне по хотя бы просто а, Ага, для бега Ага, хорошо Так, это я понял Ну все, все, все, все, все, я понял Хорошо Или что? А, я понял, что мне надо Так, а, хранение Это понятно Так, теперь Б Хорошо, я понимаю, да, да, да Около света еще надо ставить Так, лавки так, да, хорошо. Подожди, что я на Q нажал? А, на Q это убрать в инвентарь. Хорошо. Эра, это, судя по всему, поворачивает. Просто очень плохо помню, как к чему. Так, а свечку я под... Да не так. На стол поставлю аккуратненько. Прям с самого краюшка. О. И вторую свечку на ну, второй краешек, Прям что прям прям ну, красиво, чтобы прям смотрелось. Вот. В общем, вот так будем потихонечку создавать свой бар. Посмотрим, понравится вам или нет. А, так мне же нихуя нет. Нахуй мне сюда было заходить. Нажмите 0, чтобы открыть таверну. А, кстати, у меня почему-то не работает 0. Может, О? А, ну и вправду О. Нажмите H. Так, доступно новое задание. Нажмите H. Обслужить 6 посетителей. Ну, в принципе, все просто. Ждем посетителей. Обслуживаем, помогаем. Работаем. Поначалу. Поначалу. В самом начале, я бы сказал. Когда у нас еще ничего нет... Вот, чтобы обслужить было, помните, для выполнения действий необходим, декоринг должен быть э, отключен. Так, все. Для начала мы даем только кашу. Прямо зайти в уютное заведение, верно? Так, иду, иду, иду. В принципе, отсюда можно не, не отходить-то так-то. А можно их обслуживать вне этого самого, вне двери, э, вне стойки? Блин, а мне так не очень нравится. А вдруг я, блядь, этот самый официант, у которого уже лежит каша? Так, новый уровень. Закройте таверну, чтобы вы могли заместить новый предмет. Обидите, закрытие. А, все хорошо. Да, не проблем. Не открывайте не ресторан снова, пока они не уйдут. Так как они расстроятся. Да, тут еще надо убираться, кстати. Пока я не забыл сказать. Пока не уйдут посетители, я ничего ставить не могу. То есть придется ждать, когда они уйдут. По факту. Прямо вот реально вот они когда наедятся, надо будет ждать, когда они уйдут. Плюс репутацию дают. Естественно. Но это опыт. Это наш с вами опыт. Конечно, неплохо. У нас тут вообще прекрасная каша. О чем-то. Да, все хорошо. Ай, <с doit> место для единоличников. Его прям так называем. Хотя, кстати, в прошлый раз я хотел, когда я вот первый раз игру запускал, думал, понравится или нет. Думал, короче, прям вообще в углу поставить. Ну, прям, что прям для единоличников-единоличников. Вот я только думаю, все, больше играть я не буду. И сейчас я вот понимаю, что бегать далеко. Убираться, например. И в целом не очень-то и охота Поэтому Для себя я решил, что пока что Я поставлю это все дело Достаточно близко, ну чтобы я тут обслуживал Тут подбежал, помог Так, ну чуть-чуть подальше все равно, вот так Ну и два стульчика, судя по всему Это для романтических пар Ну как бы по факту, так, откройте таверну Хорошо М -м -м Вот, и все И в принципе теперь зато бегать не так далеко то есть тут подошел, сделал, тут подошел, сделал. Я, кстати, свечку забыл поставить. Ну ладно, пофиг. Или, по-моему, только габариты нельзя ставить, пока это самый режим декодирования. Ну ладно, пофиг, нет, свечки, они все равно около света. Поэтому не страшно. Ни хрена, если народу набежало, блять. Вы что, на кашу напасть все решили? Фига себе, сколько народу. О, так, продать 8 тарелок. Грок, бочонок, добавление для выпивки. Ну и каша, это еда. Готовы через печь. А, готовится через печь Так, здесь рядом с книгой, нажмите на кашу а, Нажмите рядом с книгой, добавьте кашу в Ваш инвентарь Я вот так, да, должен сделать, или как? Нажмите Q рядом с пивным напитком Добавьте сюда грок, хорошо И налить О, отлично, могу наливать пиво Или что это? Так, ну, я пока опустошу, в принципе. Смотрите, слева, справа внизу у нас чистота. У нас все может запучиться. Смотрите, какая тут романтическая пара сидит. Я надеюсь, что пиво не это самое. Не порт Стол стал грязным, идите уберитесь. Хорошо. Надо еще не второй грязный стол. Так, хорошо. Я еще пиво не долил. Так. Ага, ага. Ну все вообще красота. Так, один игрок мы опустили, и я могу, в принципе, сюда, да, закинуть. Ну и все, и бочку. А, бочку сюда не могу. А я могу поменять бочку, да? Бочку, блять, бочку. У вас, конечно, есть несколько отдельных предметов. Чем больше э, разных предметов будет у вас на тем больше репутации. Денег вы заработаете. Это работает только с базовым предметом, без каких-либо модификаций. О, хорошо. А ч, что мне с бочкой-то делать? Ладно, пофиг. Так, ну давайте, ладно, переберемся пока что Я... А, ну свечку Она излучает свет А, то есть свечка еще может потратиться Видите, у нее есть полоска Да? А, нет, нихуя знаю, Тогда Тогда я не очень уверен Так, а посетитель заказал пиво я уже все разлил, я уже все Я молодец Пока все просто Да, надо пока пиво продавать Надо пять штук продать кстати, а, тут обычная каша и дорогая каша. О, То есть у меня их 20, да, 20 каш. Ну, осталось 18. Ну, все вообще красота, надо прибраться за столами. Пока есть время. Хоть бы завтра дождя не было. Кстати, да, я бы тоже не хотел, чтобы завтра был дождь. Ну, как бы не очень. Прямо как-то не очень стоит. Подожди, а это разные, разные напитки или что? А, нет, один из ваших посетителей оставил грязный пол. Нажмите вы подсветить грязь. За зрение хозяина таверны подсвечивает важный объект. Это могут быть грязные столы, грязь на полу и важные посетители. Вымойте пол, выбрав шрабру и нажав F. Хорошо. Так, цифра 1, F. Блять, так просто. Ни ветра, ничего не надо. Мне нравится эта игра. Здесь уборка происходит просто вдоль минуты. Так, я получил топор. Так, вы получили медный топор. Закройте тавер, таверну, выйдите наружу, срубите деревья, чтобы выполнить задание, получить новые технологии. Хорошо. Так, В, закрытие они там сами доедят. А, так, вот здесь, да, выход, судя по всему. Ну, где заходят люди, там я и выйду Почтовый ящик для заказа предметов, ящик для посылок, доска объявлений. Вы можете принимать задание, нанимать персонал, проверять календарь, каути, откуда вы можете набирать воду, натуральные ресурсы, бла-бла-бла, помогут вам создавать новые предметы. Блин, даже б... куда бочку-то деть? Ага, доступной репутации 4, календарик и персонал на уровне 6. И мусорка, да, дается по всему выкинуть. А это... Не, да, нет пустого ведра. У меня есть пустое, блядь, это самое. Так, и чё, как рубить-то? А, так просто? Блядь, Майнкрафт, <anyway> <с So> привет, блядь. Ну, давайте вам пока порубим деревья. Блядь, что, надо сбоку стоять, что ли? Пиздец. Убить меня эта надпись. А, это да так просто. Завалил, больше ничего не надо. Блять, охуенно. Мне нравится, честно. Пока что классненько. Пару серий точно запишу, а там уже посмотрим. Ну, пару. Пару точно. Я просто пока даже не знаю, что еще записывать вообще в целом. Какие еще игры? Вы же ничего не прилагаете? А мне бери ищи, свищи. Сколько деревьев-то? 4 из пяти. По-моему, тренировка уже кончилась. Так, допустим. Да, О, медная коса для сборки урожая и срубки этого самого. Блять, нихуя себе предметов надавали. Вы что? Это вместе. А, это разные еще? Нифига себе. Так, косу сюда. А это траву рубить, да? Блять, нихуя себе догадливый. Мне не нравится, что у меня сзади так много травы. Так, ну ресторанчик у меня сейчас закрыт, поэтому не страшно. Так, время, кстати, 12.30. Так, а как тебя ставить-то? Блядь, взял, выкинул, пиздец. Да подбери. Как подобрать-то? Блядь, я хуею. Так, цифра 6. А на Б, что ли? Блядь, я вправду. О, трава мешает, реально. Так, Б. Ну, поли. Как тебе это Б. Как сложно, сколько лишних действий Я в шоке Так, а это срубить можно веточку? Болеть нет, нельзя Сто процентов из нее дерево как раз вырастет это Очень похоже за горшками ростков Кстати, почему ростки В каких-то Как это называется Уже в готовых медных ну, Точнее гончарных Вещах, когда это должен быть Какой-нибудь мешок Ну типа по факту Мешок земли я сейчас сзади дома прямо эту лесопилку поставлю. Хотя можно было бы и сбоку, если честно. Хотя нет. Я не буду, скажем так, это самое. Насколько плотненько я могу поставить. Бля, можно плотно, но я лучше вот так на одну повыше. О, просто крыша будет всегда мешать а заходить сюда. Как-то не кайф. А что еще там по заданию-то надо было? Ну ладно. У каждого устройства есть список рецептов, Они пока требуют бла-бла-бла, время и топливо. Хорошо. Так, каждого рецепту требуется время. Как только полоса таймера запомнится, подойдите ближе нажмите Е. Хорошо. Так, постройте э построите снаружи таверну, используя после рецепта рецепты, поставьте режим дикадин, войдите в режим Е, чтобы открыть ее меню и создать предметов. А, ну надо 20 досок создать. Хорошо, пока я эти деревья посажу. Так, здесь, надо, кстати, здесь это, подвырубить немножко. А ты что я переместил-то? О, там готово. Ну, сейчас мы доски сделаем, пока я тут почищу немножко. Надо, кстати, на самом деле левее ее поставить. Я надеюсь, я смогу сейчас переместить, пока есть время после задания. Она прям так по центру стоит не очень красиво. Бля, еще деревья. Ну ладно, вот я до, до деревьев срубаю, а потом все. Потом пусть будет красиво. Ну, как бы, кому нравится, кому нравится, чтобы у него на участке была дохренища трава. Вот мне тоже не очень нравится. Поэтому это самое Решаем этот вопрос О, кирка Так вы получили медную кирку, вы можете использовать кирку Это где-то видел О, камень О, это побыстрее Нажимаешь себе, оно само добывается Добыть металл 4 штуки А, то есть я камень добываю а Думаю, что это металл Красота О, железная руда, вот это вот полезная штука А тут все выкопал так, как понимаю, здесь надо будет появляться чаще, потому что эти, эти месторождения, назовем это так, месторождения, они, скорее всего, со временем обновляются. Так, э -э пень с топором, наковальня, плавильня. Некоторые вещи можно строить только там, где они есть. Пропускай это, потому что я пока читал про эту игру, немножко посмотрел. Ну, трейлеры те же самые, так далее. Да и тут все, в принципе, и так ясно, понятно зацикливаться на этом самом как она на тренировке не хочу так я тебя хотел переместить примерно вот так о так я могу всю так площадь почистить от травы отлично вот вообще охрененно стоит то есть я и здесь могу просочиться и здесь могу просочиться ух ты блять а вот здесь а вот здесь пенек а вот здесь лековальный и между ними я хуй просочусь, ну конечно. А вот так теперь просочусь. Ой, блядь, ой, гениал. Ой, блядь, я охуенин. Так, и что, я могу делать дрова? А, из ä, дерева делать дрова. Хорошо. А почему нет-то, в принципе? А, ну само. Блядь, вообще красота. Так, складка досок, склад дров, угля, бочка, кузнечный стол. Так, ну делается железный лист, гвозди, гвозди. Так, а здесь что? железный слиток медный слиток так дрова дрова я могу делать поэтому поэтому вот так делаем, вот так вот делаем. О -о -о. и надо еще это самое нарубить дерево А сколько время а время уже ни хрена себе уже надо бы открываться снова денег ты нифига не заработал так когда вы строите планилил вот я вот только что вот про это как раз говорил меня на самом деле бесит, что оно не пропадает Пока не появится новое задание Я прочитал, пока бегал Да? А вот толку Вот реально толку Если, ну Если это в целом бессмысленно Хотя я могу вернуться По заданию в начало Вот это, конечно, удобно Вдруг что-то забыл Вот это, конечно, тут не поспоришь Реально, реально полезная штука Так, хорошо, сколько у меня тут? Еще деревьев есть? Я просто пока ну там все это самое Мне все равно закрыто По времени, как я понимаю А, ну 17.25, да, все, все. Надо, на самом деле, все деревья в одно место сажать Ну, это так намного удобнее, чтобы не бегать Кругами Поэтому я бы сейчас срубил бы вообще все, что у меня есть Потому что все равно не с каждого росток падает Поэтому В целом их хранить тоже смысл Мне интересно больше Я потом буду эти ростки покупать Или как Пока непонятно Пока что непонятно Так, быстро пробегусь На шифтах, так скажем Так, отлично Блин, у меня там уже, наверное, готово все Ого, ну, я же говорю. Два, вот, Так, и еще. О, 5 пять штук, 5 дров сделают. А вот это уже очень хорошо. Во-первых, если бы создавалось всего одно, одно, то было бы, конечно, не очень интересно, потому что я сейчас потратил 10 на плавильню. И, судя по всему, на наковальню тоже придется тратить дрова. Ну, думаю, логично, да, почему? Ну, думаю, мало надо объяснять, почему. Потому что, чтобы ковать железо, нужно все-таки его расплавить. Естественно, для этого опять нужен жар. Естественно, поэтому наковального стоит около печи. Все логично. Но пока что мне нравится. Ну, такая простенькая. Прям простенькая. Опа, уже вечер. Уже семь вечера. Хрена себе, что так быстро? Прим то летит. ешки на кошки А что мне надо сделать, кстати? Я пока не очень понимаю, что от меня требуется. Так, а что там? Задания есть какие? А, подать 5 тарелок каши, сделать гвозди. 10 штук создать и 10 гвоздей. Гвозди. Так, некоторым рецептам требуется топливо. Но я, блядь, не удивлен. 15? Да ты охренел на 5 гвоздей. Охренеть. Где эти дрова делаются? Охренеть. Так, пять. Шесть. А, траву надо выпустить. Она мне не даст посадить нормально. Ну, не прям все будем выкашивать. Так, чтобы парочка осталась. Так, 6. Чуть-чуть съехали, но ничего страшного. А тут выровняется все дело. Ну, где-нибудь пониже. Блять. Вот так. Во, -о -о -о. вообще красота. А вот здесь вот будет своего рода лес. Так вы получили. Ну, это понятно то, что мы там получили. Раз собрали, два собрали. Делаем и делаем. В принципе, в первый день нас просто учат всем пользоваться. А потом уже съебитесь сами, да? Адес, а видно ли название моего ресторана? Или бар, или как это что это? А что не видно? А по как мне узнать, как он называется? Не вывесок, а ничего, Я потом что делать? Так, здесь можно заказать предмет для таверны, просто выберите предмет, добавьте в клавишу на shift, либо удерживайте, добавите 5 штук, после оформления заказа предмет появится в вашем почтовом мешке, и потом приедут к вам. Ага, то есть я могу укра... О, топор, лопата, судя по всему, это все либо ломается, о, мотыга, значит можно будет сажать, масляная лампа, потрите третий... по по и загадайте три желания, четыре... всего 4 серебра, почти 5. Потому что у меня уже 18 серебряников, можешь купить, ну три желания, я могу загадать 100 золотых, например, И купить себе какую-нибудь, о, декоративная броня, а, дорожки для эль, а дрожжи для эль, фу, блядь, я ж испугался. Так, а я выпивку могу да, а это варка, это именно варка, то есть покупать. Каждые 5 дней можно заказать случайные ингредиенты, они отмечены звездочкой. Особые ингредиенты сперва необходимо изучить в древе технологии. То есть звездочка это случайные ингредиенты. А остальные можно купить всегда. Ага, но это каждые 5 дней. То есть они. укроп тот же самый будет всего 5 дней у меня. А, ну вот, росток акации, росток каштана, росток дуба. Бля, 10... Да, охуел 10 серебра, блядь? Охуеть, 20, 15, да ну нахуй. Я все вырубил <смех> в надежде, что это будет стоить, ну, ну ладно, ну 50 медных, ну никак не 15 серебряных, вы чё, блядь, у меня аж вон какой мусор, у меня, кстати, холодно, температура упала холодно, посетителей нет смысла даже звать, так. Ну это один и тот же, да, понятно, я так я думаю. Почему я не могу сюда больше чтобы закинуть? Тут, конечно, меня немножко бесит. Так, а есть какой-нибудь еще выход, помимо, помимо выхода, где у всех? А что еще не так-то? А стол грязный. Блять, ушли, поставляли тут грязи. Как... Где едят там и... и едят? Блин, плохо, что у меня нету никакой вывески. Так, отлично. ладно, дров пока достаточно. А, верстак, включить Включать в себя инструменты Ха, неплохо Так, верстак, а куда я могу тебя поставить? Ну? Ага Ага, именно на, на очищенной территории Ну куда бы тебя воткнуть-то? Блядь, даже, не, даже бля, не представляю бы, куда тебя воткнуть Подожди, ладно а, я могу сделать, допустим, вот так. Сейчас. Вот так. Вот так. И допустим. А, нет, хуй, не дает. То есть я зря очистил территорию от травы. Блять, ну верстак столько места занимает. Ладно, поставлю здесь. В принципе, фиксим. Нормально. Так, и что могу сделать? Ага. Деревянный кувшин, маленькая скамья, маленький сундук, стол, скворешник и полки для выдержки не сильно большой Ну, кстати стол есть смысл делать и окна тоже это для света и можно если что ребята около окна сажать так ладно это мой первый день прикиньте полчаса потратил на свой первый первый рабочий день так ну-ка, давайте-ка откроемся. Ваш таверне стала холодно. Используйте камин, чтобы поддержать необходимую температуру в таверне. А нет, идите нахуй. Если холодно. А как свечки задуть? Или их нельзя задуть вообще никак? Ну, то есть ночью понятно. Лучше закрываться и заниматься делами. Ну и, конечно же, лучше ночью. А что, по заданию есть в вашей таверне? Ну, это понятно. А, вы получили плавильню. Ага. Ну, в принципе, на этом все. Это первый день мой. Так, ну, посмотрите, выросли деревья. Блин, а что мне надо? Мне нужны точно палки нужны. То есть такой разгрузочный, скажем так, день. А, ну они из досы делаются. А давайте сделаем, а почему нет? Так, ну это мы уже все сделали. Так, плавить. А, медный лист могу сплавить. А хотя, подождите, а я... Медный слиток, а из медного слитка чем делается? Пока что нет. Значит, мы обязательно делаем медный лист. Все просто, ну, как бы... Чтобы не переводить материалы просто так. А, деревья никто не вырос. Угу. Камень тоже не подобываешь. В принципе, надо ждать именно следующего дня, я понял. Ну, скорее всего, по крайней мере, я так думаю. Но я не уверен. Может быть, оно и раньше вырастет. Так, все, отлично. Медный лист куристи есть. Еще дрова делаем, естественно. Их нужно, чтобы... Хотя бы, чтобы было 30. Потому что здесь вот все быстро, очень быстро кончается Но всегда, судя по всему, я тоже не смогу Отслеживать, так сказать, своего вида порядок Так, ладно, давайте-ка стол сделаем, наверное, маленький Блин, ну маленький Отдельный стол и маленький Вот я думаю, ма... блядь, 15 ГСД Сука Сука Я бы реально сделал бы сейчас маленький стол Отдельный стол тут для одиноких, да, судя по всему это вот такой стол. Средненький. 45 серебра, кстати, дешево. Дешевле сделать его, чем, блядь. Нарулить те же самые гвозди и доски. Но у меня на гвозди металлов не хватает. А я могу дальше уйти? Блин, жаль, не могу. Это обидно. Это реально обидно. Ну пока на улице ночь. Бесполезно я просто бесполезно но доски очень нужны в большом количестве кстати уже пора заканчивать уже я считаю полчаса доски нужны в большом количестве поэтому сейчас их сделаем и уже в следующей серии продолжим уже нормально по-человечески я думал на час развить но в целом в целом и полчаса неплохо такой игры. время прилетело быстро кстати это что такое чем-то Гравит Кипер напоминает на самом деле, потому что здесь вот сейчас получаю, скажем так, опыт своего рода. Красный, зеленый, синий. Красная сила. Так, уже темнеет. Ого, а перед закрытием таверны подайте последние заказы, и дайте возможность старшимся посетителям допить свои напитки. Но, если холодно, используйте камин. Хорошо, не проблема. Так, сколько я уже выкопал? У нас еще 36 деревьев есть. Ну, кстати, немало. Это нормально. То есть они, в пример, они в 12 ночи закрываются. Пример. Лучше вс... Лучшее время, то есть, типа, для закрытия. Угу. хорошо. Блядь, я бы вообще в 12 ложился бы спать уже. В этой игре не хватает такой, такой стилистики, типа, Устал. Устал. Я просто даже вспоминаю, то же самое играет Кипер или еще какую-то подобную игру. Ну, естественно, персонаж устает. Точно знаешь, что тут где-то наверху справа кровать? Прикиньте. Я смотрю на эту игру и мне так зевать, почему-то хочется. Я не могу сказать, что она... Насколь... Блядь, стоп, что? Где моя кровать-то, блядь? Видите, мне ее надо сделать, блядь? Какой сделать кровать? Вы что, блядь? Блядь, а камин ты еще дровами, да, печь? Ёбану. Ебучий случай. Не, мы пока с камином... Пока зима не нас убит, мы с камином точно работать не будем. Ой, погреб. Так, это ваша спальня. Спите в вашей кровати, чтобы скачать игру. Если вы не будете спать слишком долго, то вы потеряете сознание. Спасибо, я как раз подбежал к кровати. А что сюда можно скинуть? Ну, пока что медный лист. Бочку. Это пока все пригодится. Камень хуями. Железная руда. палки. Так, ну деревянное сюда, каменно металлургическая сюда. Пока что. Ну все. Блять, еще и кровать заправить перед сном. Спать. Все, баньки. И вы тоже долго не сидите. Так, кликните сохранить, чтобы перезаписать или создать новость сохранить. Создавайте несколько сохранений во время периода раннего доступа, чтобы не потерять ваш прогресс. Ну конечно, давайте сохранимся. А, все? А, кровать можно заранее заправить. Но все, красота. Ну что, посмотрим, как будет в дальнейшем. Это пока только начало. Убедитесь, что всех запасов хватит, что у вас чисто, порядок, все красиво, и вы можете работать. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, их предлагайте игры. Посмотрим, что будет дальше в следующей серии, естественно. Потому что только начало. Начало-начал. О, кстати, свечки наполовину погасли. Единственное, вот меня реально бесит. Реально бесит. Тут хоть вот и есть окна, да, те же самые. Пусть и не очень, но есть. Но почему не могу потушить свечу? Мне это прям песен. А, ну я... Вот, видите, она наполовину сожженная. Подожди, да свечку-то возьми. Комфорт 2, комфорт 2. То есть есть целая свеча, половина свечи и чуть-чуть свечки. То есть, в принципе, реально, свечки просто так тратить нельзя. Они рано или поздно выгорят. Ты че ее выкинул-то? Как же меня это бесит. Ну, вот такой кусочек сюда свечки, блядь. И такой кусочек сюда. Вообще красота. Ну все, дорогие друзья. Посмотрим, что будет дальше, на самом деле. Еще здесь можно играть в несколько игроков. Подключаете контроллер и вы с кем-то, к сожалению, разделенный экран Хотя писали про совместный Но я в стиме не доверился, поэтому мне было интересно Я подключил геймпад и там разделенный экран Поэтому это не очень удобно, если честно Но каждый может заниматься своим делом, что удобно Но разделенный экран это неудобно Если у вас два монитора, можно попробовать как раз под два монитора Красиво разделить игру Ну, в общем, как-то так Так что, все хорошо, все хорошо Красивая пока что. Ладно, посмотрим, как я буду ее оформлять. Если понравится вам, пишите комментарии обязательно. И предлагайте игры для обзора. Пока-пока.